Сегодня отвечаем на вопрос подписчицы Аллы. Какие ошибки КУ могут совершать в процессе проведения торгов? На что обращать внимание нам, как участникам? Перед приобретением объекта сперва сходите на осмотр. Для этого обратитесь к конкурсному управляющему, и он организует осмотр объекта. Чтобы не возникла ситуации, когда вы приходите посмотреть автомобиль, а вам не дают ключ, вам нужно заранее обговорить с конкурсным управляющим время и место осмотра. Для этого сделайте официальный запрос на почту КУ, чтобы вам прислали документ по объекту. Иногда КУ уклоняются от ответа или не высылают все необходимое. В такой ситуации обращайтесь в организацию, контролирующую этого конкурсного управляющего. Главное, что вы должны знать, это то, что будет с обременениями после торгов. Вам нужно понимать, будут ли они сняты или нет. Если будут, то каким образом. Все это нужно узнавать до торгов, а значит, начинать сотрудничать с КУ на начальном этапе, с момента, как вам понравится объект. Друзья, если есть вопросы о покупке имущества на торгах, пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.